I think the girls with their nails Всем здарова, ребят! Ну, что у нас сегодня немочка, и опять у нас сегодня будет э, веселый видос и трэш на бездонатном аккаунте. Вчера мы затащили. Атаку фортов. Ну, в принципе, она не особо сложная была. Было две гильдии. Активных одна была неактивная. Ну, на немке веселее играть, даже нежели на русском. Народы реально дофигище играет, Как бы не говорили, но... Так, плюшки за БГ. Вот атака фортов. Чтоб не говорили, реально народа здесь намного больше. А, так, 3.000. 3330. Вот так вот мы побегали вчера. Видите, одна неактивная. Тут двое было. но ну, вот красные были. Такс. Ничего себе, я даже четвертое место посел. Что у нас по битве? Еще даже на, фак... на факела кто-то ходит. Да ладно. Так, что у нас... По битве гильдий. Вот смотрите, сколько народа. 30 человек прошло. 47 человек. Надо опять будет апать гильдию скоро. Место у нас все меньше и меньше. 46-55. Вот так вот. Такс. Хорошо. С этим разобрались. Поехали. Вот такие вот ребятушки-плюшки я получил с наборчика Вигеймерса. И это реально не может не радовать. Четыре карты, вчера Бодя подогнал две, и я забрал со своего аккаунта две. То есть на Вигеймерсе есть наборы, я когда-то там давно стримил, и у меня там дофигища очей. В итоге на один аккаунт можно забрать набор, плюс подарок другу, и в итоге получилось вот так вот скин на забор и скин на Афинку. Ну, на Афинку. Афинка у меня уже со скином. Но самое интересное, это карты. С этих карт, сейчас попробуем с вами вытащить. Че себе, уже 4000 самоцветов. Недостающую имбуаса, а именно это нам нужна сегодня. На этом аккаунте больше всего фрая. Остальные герои есть. Поехали. Ну... Стрёмненько. Ну, я знаю прекрасно, Риббит. Что надо карт 30, судя по тому открытию, которое у меня было. Афинка. И опять Афина, вот так вот. Не судьба, ну, не страшно. Не в этот раз, значит, следующий по-любому затащим. Такс. Чего, мне места не хватает. Да, к сожалению, к сожалению... Так, риббит заклинательница. сейчас посмотрим что тут у меня делается по героям так надо будет одержимого и горгула забрать собрать Райка, к сожалению так нами не пришла Да, ребят, у нас есть. Ну, ладно, то такое. Так, что у нас есть интересного? Дерево есть на немочке. Ну, можно было бы, если что, так нельзя вот нажать просто. Но ну, дерево я уже показывал. Оно такое печаленькое. Так, открылись у нас плюшки. Ну, давайте попробуем. Х2, а что будет дальше? Да, без ничего. Ну, монетки нету смысла тратить. Так, халява. Сейчас еще эту акцию заберем сегодня. Еще триантика. 100 осколков. Так, а триант у меня, по-моему, есть. У меня седна здесь есть. Сейчас гляну или триант есть. Да, триантик у нас есть. 100 осколков И 100 ну, Я считаю это тоже довольно таки неплохо Для многих без донатов э -э, Получить на халяву там за неделю героя Я считаю это тоже круто Хоть это и триан, да он не такой универсальный На сегодня, не такой востребованный Но все равно Так Поехали дальше, что у нас по рынку сегодня есть Никакой халявы нету Не, ничего нету Окей, поехали. Поехали в нашу любимую локацию. Вы видели, я уже за, затащил немножко волны и прокачал немножко э, героев. Вот эта шестерка. ну Единственное, кого нам осталось, это еще э, Махатму. За... Немножко подкачать. И, в принципе, будет все гуд. Так, так, так, так, так, так, так, поехали. Посмотрим, блин, конечно, он с пактом. Ну, поехали попробуем посмотрим, что у нас с этого получится. Сможем ли мы также тащить. Но пока противники нормальные, в принципе. Причем у меня герои без эволюции. Держатся неплохо. Ну, в любом случае мне придется делать эволюцию, потому что а, дальше волны охота проходить. Ну и надо будет подземки попроходить. Ну, я думаю, мы подземки а, таким составом пятую кошмарку, думаю, должны втащить. Попробуем, по крайней мере. Единственное, что там дамага, скорее всего, будет очень много от юнитов. И от башен, ну, постараюсь Без эволюции просто затащить Волны, в принципе, мы смогли Затащить, единственное, что надо будет Сейчас начать, что-то я завтыкал Магию качать, потому что без магии Там реально будет мне сложно Ого Хрена себе Вот это подарок Офигеть Просто офигеть Посмотрите, что этот космос Чудит я в шоке. Фига себе у него там отхил. Да. Офигеть. Вот это вот нормально, да, усиление. Просто тупо уработал всю мою пачку. Посмотрите на этот отхил. Это реально жесть полная. Так, а ну-ка давайте еще разок попробуем. А жалко, конечно, что Фрайа мы не затащили. Нифига себе они дамажит. Посмотрите опять. Нет, тут урапутали. А еще и соживой. Фига себе. та же самая картина. Я в шоке, блядь. Честно скажу. У меня ремок нету, и мне реально тут будет сложно его что-то им сделать. Пипец какой-то. Первая только этаж а уже такая жесть. Блин, ну что тут делать? Единственный вариант попробовать героев переставить. У меня все равно я изменить ничего уже не могу. А, там у нас еще и Фрея есть. Я думаю, что за фигня? Вот оно что. Вообще просто тупо нафиг слились. Так, ну у меня тут есть вроде повторочки. На ну, это пипец, короче. Ну, нормально, под молчанкой ушатали. Не страшна особо Фрея. Она мелкая. Ну, реально, если у вас маленький аккаунт, то не сильно раздавайте силу, зафармите себе Мэри, если нету возможности, у вас... Собрать с акций, ну, на некоторых серваках карты дают. Здесь, к сожалению, еще даже не было этих остров, ну, этих сундуков. Может успею накопить 1020, их запустят когда-то. Но на многих серваках вот без доната, я уже на русском сервере после прошлых сундуков богованных Вчера бегали на битве Гилли, реально многих без донатов. И барды есть, и божество. Как бы там все не кричали. Вот забанят, забанят, что-то никого не забанили, все нормально играют. Да, ну без папашка я вам скажу, очень даже ничего. Когда включается, реально шатает всех. И сам шатается. Довольно-таки неплохо. Блин, двоих ушатали или троих. Так, не там, где капитан Дрейк, я не пойду. Лучше на эту пачку нападу. Да, на землеройке, видите, однозначно не хватает землеройка. Классно дамажит, не хватает немножко ремочки, чтобы сразу включался. Плюс подашка, конечно, нужна. Было бы неплохо получить скин. Ну, хорошо, что я получил скин на Нубиса. Реально, вчера повезло. Так, эту пачку мы не ушатаем. Попробуем ушатать эту. Ух ты, бугич, разошелся. Давай, Анубис. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть-чуть не хватило. Ну, в принципе, у нас есть сменки с прошлого раза. Так, отлично. Итого мы перешли на 3 лавел. Супер. Мне вот интересно. Да, уже видите, на третьем больше все-таки супер пэта уже начинается. Так, Махатма сливается, все равно. Начинается своего рода трэш. Блин, роза классно дамажит. Роза плюс анубис реально кайф. Блин, а че я сюда пошел? Тут уже герой с эволюциями. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, тут будет посложнее уже. Ну, в принципе, у нас есть сундуки. Так, два сколько мэри мы получили. Интересно, затащим или нет? Ой, отлично. Так, еще Бронина ушатать. Супер. Махатма опять слилась. Да, надо, конечно, на этого, надо на Варжее Ремочка, однозначно, очень мало. О, -о, -о, -о, -о! ну все, ребятушки, приплыли, называется. Фига себе! Это что там у него за домах такой офигенный? Офигеть, он просто тупо даже не почувствовал со. Офигеть, вот это Ронин. Я в шоке. Вот это он что-то жестко дамажит. Так, ну я надеюсь, здесь драйк тоже так же не ударил. Да. Шанс, короче, ребята, у нас максимальный. Ну пробуем сюда и другого варианта нет. Розочка, давай. Конечно. Вот такие вот дела. Рекламу потом посмотрю, посмотрим. Дойду, найду. дойду. Блин, жалко, конечно, что не вытащили. Но зато получили манку халявную. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.